Овны, приветствую вас! Давайте посмотрим, что вам принесет сентябрь. Само по себе начало месяца будет очень интересно, а первое число так вообще интенсивное. Вы буквально фанатично будете верить в свои силы, свои возможности, будете готовы свернуть горы, и у вас это может получиться. Особенно если это будет касаться каких-то вопросов, связанных с короткими командировками, с работой по документам, если это будет связано с каким-то обучением, с тренингами, ну вот у вас будет очень-очень такой хороший шанс как-то себя показать, как-то себя проявить или повернуть ситуацию в свою сторону. С первого, также по третье и с 15 по 18 будет очень интересный аспект, на него важно обратить внимание. Это будет оппозиция между Меркурием и, и вашим же Юпитером. Он у вас будет находиться в зоне партнерства и тут есть какая-то опасность, но знаете, в чем-то преувеличить свои возможности, там пообещать и не выполнить, на вас потом будут обижаться, или придется потом что-то доделывать, особенно обратите внимание на период с 15 по 18, вот именно в этот момент можно снова попасть в какой-то просак и постарайтесь в эти дни никуда особо там, не не выезжать, никаких важных решений не принимать. Ну, будет сплошная путаница и дерганье. А зачем вам это нужно? С 5 числа Дева переходит, Дева, Венера переходит в Деву. Венера это у нас любовь, денежки также наши. И, как правило, Венера в любви чувствует себя несколько неуютно, некомфортно она там стесняется всего всех вокруг, но она очень интересно проявляет свои чувства тем, что она любит заботу и сама заботится, подмечает всякие мелочи, может быть иногда такой нудноватый, знаете бюрократичный, ну для вас на активы это зона работы, вот наверное, скорее всего Сентябрь – это будет месяц, когда вам будет неохота работать. Или, может быть, вам будет настолько радостно на рабочем месте, что вы будете больше болтать, будете заниматься совершенно какими-то отвлеченными вопросами, делами, но только чтобы вот не, не перенапрягаться. Также могут в это время у вас сложиться интересные взаимоотношения с коллективом, женским коллективом. Ну, Мы чуть позже будем смотреть, какое. До десятого. А, Давайте 10 Посмотрим. Значит, 10 числа будет два события. Первое это полнолуние в рыбах. Оно будет очень интересное, поэтому я постараюсь сделать на него дополнительный прогноз и расскажу о нем позже. а Вот еще второе событие это переход в ретроградное движение Меркурия. Меркурий отвечает за мысли, за командировки, за слова. За наши любые передвижения За технику И вот пока он будет ретроградным До 1 октября крайне неблагоприятно Заниматься ну, покупкой Какой-то новой техни техники Она может часто ломаться вычинить вот да, хорошее время А покупать не очень Также любые договоренности Они могут быть ну, крайне ну, неблагоприятными Они могут не сдерживаться обещания Хорошее время, чтобы что-то доделывать Допродавать, раздавать В общем, доводить, значит, это конца а ранее, до конца довести его сейчас. Но поскольку у вас этот Меркурий в зоне партнерства, значит, будет актуальна сфера партнеров. Особенно ну, старенькие. Могут, может кто-то прийти из прошлого, кого вы давно не видели или забыли. Будет интересно с ним пообщаться. То 23-го Венера будет двигаться по вашему дому партнерства, а потом она перейдет обратно в Деву. Снова вернется в вашу зону работы. И там уже пробудет до ну, конца месяца точно так что тут можно еще сказать а на такой вот ретроградную меркурию если вы чувствуете что у вас уже истощились силы ресурсы и возможности на том месте где вы работаете то пришло время увольняться но новую работу искать нужно напрямую то есть уже с октября месяца там будет более благоприятно для этого время с 18 по 20. Значит, смотрим, здесь Венера образует у Курана тригон. Это ваш второй дум. Ну, смотрите, а вот тут вот вы как раз можете выиграть финансово, заработать хорошие денежки, получить какую-то сумму, вознаграждение. Что-то вас может очень сильно порадовать в финансовом плане. Так, с 21 по 24 Здесь будет большой шанс Ошибиться Смотрим, вот он. Так, какие-то иллюзии Иллюзии связанные С чем? Ага, 12 Шестой дом Ну, по работе Наверное, как что-то вот Знаете, как будто вы будете Немножко не владеть ситуацией и на здоровье, обратите внимание, не переусердствуйте с напитками и внимательны будьте к тем, что вы едите. Еще интересно, что, может быть, кого-то влюбитесь, что ли, на работе? Очень интересно, конечно, тут может быть события, вот это же интересно. Вот проследите за ним, посмотрите, что произойдет в это время. Но знаете, что это не по-настоящему? Это так звезды стали. Также с 23 по 26 Венера будет образовывать шикарный спектр. Плутону. Так, для вас Плутон, он по-моему, 10, да? Отлично. Вот, вот как раз тут супер возможность как-то себя проявить, показать в карьерном росте своему руководству. Здесь можно добиться каких-то очень важных, серьезных результатов в рабочей среде. Очень хорошее время. Несмотря на то, что Меркурий ретроградный, но знаете, как бы вот ощущение, что вы в чем-то выиграете важно для вас. Еще с 26 по 28 Марс будет Сатурну образовывать. Интересный, вот, хороший аспект, просто шикарный, благоприятное время для взаимодействия с коллективом. Есть шанс заработать очень хорошие деньги, этим поднять свой авторитет. 20... 5 будет новолуние в весах весы для вас это так может быть какое-то обновление в работе по здоровью тоже могут быть какие-то новые начинания ну, решите там может быть обследоваться или что-то излечить и закрывает все это дело 29 числа венера переходит меняется знак, переходит из зоны Любви, правильно? У вас тут в зону работы, работы, Партнерство Вот что здесь будет интересно. Да, вот так лучше видно. Да, и наконец-то для вас актуализируется проблема партнерства, и это будет очень приятное. Время. Учитывая, что Венера в весах, она больше рассматривает, ну, в первую степень рассматривает интересы своего партнера, то, я думаю, появится шанс, возможность создать какие-то отношения, которые будут ну, благоприятны для обоих, а не только для одного. То есть появится возможность, откроется возможность больше слышать, видеть, чувствовать своего партнера. ну, И это будет взаимно. Желаю вам хорошего сентября. Ставьте, пожалуйста, ваши лайки, комментируйте, кому интересно, и подписывайтесь на канал, кто не подписан. До встречи в следующем прогнозе.